Звук есть, изображение только заставка. Да, сейчас тогда слайд следующий я переключу, и мы уже продолжим. Итак, сегодня мы говорим о мировом финансовом кризисе, и я попытаюсь поделиться своими э, мнениями, своими эмоциями на эту тему, как проходил э, прошлый э, финансовый кризис, я имею в виду 2008 года, по сути. Ну, у нас, как обычно, э, большинство смотрит в записи вебинар Поэтому, кто-то пришел, у вас есть возможность задавать вопросы, и я буду по мере возможности отвечать. Перед вами коронавирус, который спровоцировал все вот это а, безумные действия и кризис. И давайте будем говорить, как все это произошло и почему. Кратко давайте я еще раз а, поговорю по программе, пройдусь, что я сегодня хотел рассказать. Поговорить, почему и когда случаются финансовые кризисы, и вообще как их предвидеть. Во Вторых, как финансовый кризис отражается на простых людях, как это вообще отражается на бизнесе и какие возможности открываются для трейдера во время паники, во время кризиса и почему именно для трейдинга. Поговорим о ручной торговле, как вообще ее изменить, отличается ли она в кризисной ситуации. Поговорим про автоматизацию торговли при помощи, ну, соответственно, трендовых роботов. Дальше поговорим о самой интересной ну, для меня на текущий момент, это как поступает и как должен поступать разумный инвестор во время паники на финансовых рынках. Ну, бизнес-трейдинг в условиях финансовых потрясений. Покажу вам, какие график кризисов за последние сто лет, как вообще это все на графике отображается. И поговорим, расскажу про нового робота из серии MagicBot, это робот на основе индикатора Parabolic SAR вышел. И в конце, соответственно, будут бонусы для участников стандартных. Но давайте перейдем к, первому, к первой части. Это причины финансовых кризисов. Вообще, что такое финансовый кризис? Ну вот как вот его определяют, это резкая потери стоимости. Резкая потери стоимости активов компании и также потери стоимости валюты какой-то определенной. Это может быть причиной кризиса в какой-то стране. С моей точки зрения, в основе любого финансового кризиса в основном лежит, как правило, психология людей. Потому что психология именно вот в таких ситуациях оказывает решающие действия. Первый из причин, которые я поставил, причины, почему возникает финансовый кризис, это увеличение конкуренции на фоне снижения спроса. То есть... Любой товар, который подвергается спросам, на который есть спрос, его производят. Если товар еще больше на него спрос растет, цены на него растут, соответственно в эту область подключаются и другие компании. Когда спрос постоянно растет, любая компания, которая выходит на этот рынок, свой кусочек может урвать от цены. Вот, например, увеличивается там спрос на автомобили появляются дополнительные компании, которые продолжают производить определенные автомобили, может быть определенный сегмент, и соответственно все больше и больше компаний сюда приходят, но в какой-то момент начинается снижение спроса, а компаний много. У них начинается перепроизводство, им надо что-то с этими автомобилями делать, и вот это как раз одна из причин, почему начинается кризис. То есть какие-то компании теряют стоимость, потому что они не выдерживают конкуренции у них например большие там, расходы и они работают хуже чем другие вот у них начинается с них начинается у них потери стоимости активов следующая причина какая может быть это паника на фоне каких то слухов например очень часто связано слухи о возможных банкротстве банков часто подогревается это все средствами массовой информации тогда люди начинают в панике как было забирать свои вклады и это приводит к тому, что как раз именно действие людей, вот эта паника, приводит к тому, что в моменте не хватает ликвидности у банков, чтобы эти кредиты обслуживать. Не то, что банки банкроты. У них достаточно много средств, но вот именно в какой-то момент наличности может не хватить, чтобы эти возросший спрос именно на вклады удовлетворить. Это тоже приводит к финансовым кризисам. Следующая причина – это использование финансового плеча. То есть, когда все растет, все прекрасно, можно брать в кредит, на этот кредит закупать дополнительное оборудование, покупать что-то и, соответственно, за счет этого бизнес растет. Но растет до поры до времени. Как только начинаются какие-то сложности, например, увеличивается процентная ставка по кредитам, уменьшается спрос, компании продолжают производить товары, но спроса на них нет. Следующая э, причина – это финансовая пирамида. То есть финансовая пирамида – это э, когда деньги, которые берутся там, у кого-то у населения, которые участвуют в увеличении спроса, и растет компания за счет просто притока новых клиентов. То есть компания может ничего не производить, но за счет того, что клиенты несут в компанию деньги, она выплачивает там, тем, кто уже давно в компании проценты какие-то. И за счет того, что количество клиентов увеличивается, вроде как все хорошо. Ну Вот там примеры вы знаете. Это типа МММ в компании, когда первые люди, которые вошли и достаточно быстро вышли, заработали очень неплохие деньги. Но большая часть, естественно, в финансовых пирамидах всегда горит. Дальше проблема в неправильной оценке будущих рисков. То есть компании неправильно оценивают свои риски, превышают, вот это как раз здесь все связано и с использованием финансового плеча, то есть они не понимают, что может произойти в тот или иной момент. Плюс здесь играет следующее, это новые технологии, стадные чувства, вот такие вещи, вот как был в 2000, 2000-х годах кризис даткомах, даткомов, так называемых, от слова там точка Потому что это интернет-компании, которые развивались, и все, даже не понимая, что это такое, просто на перебой вкладывались все больше и больше денег, несли в какие-то э, непонятные технологии. При этом вот компанию, если возьмете там компанию Intel, то в 2000, 2000 х годах у нее не было такой там вот, бешеной просадки, потому что это компания, которая реально занималась бизнесом, которая продавала э, товары, которые не какие-то фейковые, там непонятный какой-то воздух. И эти компании остались на плаву, и для них вот эти кризисы, они даже сыграли положительную роль. Следующая причина может быть ошибка, регулированная на уровне государства. То есть государство неправильно э, ведет свою деятельность. Есть ошибки, которые могут стать фатальными. Это вот можно, например, провести там кризис 1998 -го года в России, когда государство выпускало облигации, э, погашало старые, и в какой-то момент... Не хватило денег, чтобы расплатиться в очередной раз с кредиторами, с нашим населением. И многие на этом в то время потеряли немало денег. Следующее это может быть мошенничество и информации, Когда компании заведомо скрывают свои реальные проложения дел и вроде показывают, что все там у них хорошо. А потом когда вскрывается обман и мошенничество, вот тогда начинается паника, начинается, вот как раз приводит это все к финансовым кризисам. Ну и плюс вот так называемый термин, финансовая инфекция его называют, это зависимость экономик разных стран. Все мы взаимосвязаны, весь мир сейчас взаимосвязан, ну может быть там за исключением каких-то центральных африканских республик, где, которые живут может быть своей жизнью и они только потребляют, то есть практически ничего не производят. Если в одной стране происходит какой-то там кризис, что-то, проблемы, вот как сейчас произошло с, там, с коронавирусом, в Китае начались проблемы, Китай закрыли, а Китай это комплектующие и для производства авиапарка по всему миру, и для производства там, автомобилестроения. Это и товары первой необходимости. Почему там получилась проблема такая с Италией? Потому что это и вся промышленность, которая половина там, огромная часть промышленности работает исключительно на там, создание брендов там по, для Италии. Вот именно как раз вместе с этой продукцией и выехал туда коронавирус который привел теперь к кризису и в Италии вот основные причины теперь как кризис вообще отражается на людях на бизнесе вот часто говорят что вот бизнес там они зарабатывают деньги а там простые люди не могут себе там чего-то позволить там но бизнес это как раз создание рабочих мест для людей которые не готовы заниматься бизнесом они наемные рабочие. Они хотят получить работу, они хотят на ней работать, работать на бизнесмена и при этом получать свою зарплату. И здесь поэтому же все взаимосвязано получается. Вот как только начинается снижение прибыли бизнеса, ну, начало финансовых каких-то кризисов, каких-то проблем с бизнесом, это тут же отражается на снижение зарплат. Появляется сложность с выдачи кредитов. И это потери рабочих мест. Соответственно, если это происходит, это приводит к тому, что а, снижаются траты населения. И как только население начинает меньше тратить, то, соответственно, мы начинаем брать меньше кредитов. Там, население экономит там на отдыхе, меньше потребляет, и, соответственно, и бизнес начинает меньше потреблять, потому что, поскольку спрос падает, то и бизнесу надо меньше потреблять для того, чтобы этот спрос удовлетворить. И вот это снижение прибыли бизнеса приводит к снижению трат населения. И опять это еще больше приводит к снижению прибыли бизнеса. И вот так вот это циклический замкнутый круг, который в какой-то момент все равно разрывается и начинается новый цикл. При этом часть компаний, которые неэффективны, они выкидываются с рынка. И это приводит к тому, что другие компании начинают нормально работать, эффективно. Снова начинается как бы увеличение зарплат, снова появляются новые рабочие места, снова население больше зарабатывает, начинает больше тратить, и это опять приводит к росту бизнеса. То есть вот так вот все происходит циклически. Это именно э, как происходит в обычной жизни, скажем так, а теперь что происходит в мире трейдинга. А вот в кризис для трейдера это получается золотое дно. Почему так происходит? Происходит это так, потому что в такие моменты увеличивается волатильность рынка за счет страха. Все боятся, что вот будет какое-то движение, и вот это боязнь этого движения как раз еще подталкивает рынок в ту или другую сторону. Это может быть там рост валюты, это может быть падение каких-то активов, падение, соответственно, связанных фьючерсов. И вот эта вот волатильность, это благо для трейдера. Появляется при этом направленное движение, тренды. Для трейдера все равно растет рынок или падает. То есть трейдер, который занимается именно э, вот таким спекулятивной торговлей, скажем так, для него все равно куда рынок двигается, лишь бы он на месте не стоял. Кто-то зарабатывает на трендах, кто-то зарабатывает на микро трендах но в основном там на 95 процентов все деньги делаются на трендах, когда происходит какое движение. Это самое простое. Ну, здесь особняком там могут стоять какие-нибудь арбитражеры. В большинстве случаев этим занимается все-таки меньшее количество трейдеров. Все компании, что благо для инвестора, все компании в этот момент становятся дешевле. Я покажу да, в следующих там, примерах компаний, которые сильно подешевели уже. Намного больше, чем, например, индекс S&P 500, как некая мера текущее состояние рынка. И эффективные компании в этот момент, поскольку компания становится все дешевле, поглощают неэффективные. Например, компании Apple у них огромные там запасы кэша были, вот я смотрел там несколько месяцев назад. То есть вот эта компания Apple сейчас может просто со своими деньгами просто взять и поглотить парочку неэффективных компаний, которые или даже эффективных, но которые меньше ее по размерам и которые в кризис, чтобы не обанкротиться, может быть предпочтут продаться. И это приведет к тому, что соответственно количество игроков уменьшится и это перейдет на новый этап, то есть новый виток. И для трейдера это, конечно, получение нового опыта в торговле, потому что большинство просто не представляет, какой может быть рынок, какой он был в 2008 году. То есть рынок в то время и рынок сейчас, вот до последнего времени он был совсем другой, конечно. То есть вот этот страх приводит к хорошей волатильности, хороших, к хорошим возможностям. Теперь первое, давайте поговорим о ручной торговле. Вот как адаптироваться при ручной торговле. Соответственно, увеличивается волатильность. Давайте я вот сейчас, по-моему, там сейчас посмотрю, несколько смотрел примеров. Да, вот смотрел я, кстати, давайте возьмем какой-нибудь наш инструмент. Например, там Сбербанк. И возьмем здесь вот месячное, давайте возьмем дневную. И добавим индикатор какой-нибудь волатильности. Так, индикатор. Вот давайте волатильность. Так, И волатиль. Вот. Историческая волатильность. Давайте. Так, сейчас он добавится. Ну вот проблема опять же с интернетом. И здесь у меня все подвисает. И вот посмотрите, что произошло. Вот за последний там с начала марта дневная волатильность выросла. Где-то вот с 20 до 120, то есть в 6 раз. А что такое рост волатильности в 6 раз? Рост волатильности в 6 раз, это соответственно в нашем случае увеличение стопов и профитов. То есть как вообще двигается рынок? То есть движение происходит. Давайте сейчас вот я подключу терминал. Автоматически должен сейчас подключиться. Как происходит движение? То есть цена. Есть некий шум. То есть это колебание цены вверх-вниз и есть какое-то направленное движение. Что-то у меня даже терминал-то не работает. Так, не подключен. О а чем у нас не подключен? То есть цена имеет некое направленное движение. И плюс цена имеет некий шум. То есть вот какие-то вот эти тени, которые появляются. Вот, то есть видите, вот сейчас на примере цена движется вниз, но при этом и движение происходит относительно там, задергивается график вверх-вниз, вниз, вниз, вверх. Соответственно, вот этот шум ⁇ это есть вот эта вот волатильность. Чем выше волатильность, тем больше этот шум. Чтобы нам поймать вот этот тренд и чтобы нас не выбило по стопу вот этим шумом, то есть вот этим задергиванием вот этой повышенной волатильностью, нам нужно увеличивать размеры стопов. Вот волатильность выросла в 5 раз, и стоп нам тоже нужно увеличивать. Соответственно, нам необходимо, чтобы избежать вот этих шумов, увеличивать стопы и профиты. Здесь я что-то там покупаю, продаю. Давайте что-то куплю и продам. То, соответственно, мне нужно поставить где-то стоп. Чем больше волатильность, тем стоп я должен ставить дальше. Потому что если я очень близко поставлю стоп, а профит далеко, меня гарантированно выбит по стопу и просто цена не, найдет, не дойдет до моего профита только за счет вот этих шумов, за счет вот этой волатильности. И у меня просто будет вот так стоп. Вошел, сработал стоп, до профита просто не дошло. Не потому, что там неправильное направление, не потому, что цена не в мою сторону пошла. Но вот как сейчас, просто выбил и все по стопу. При этом еще большая проблема может возникнуть. Вам необходимо снизить рабочий объем. Потому что при увеличении стопов и при увеличении профита, потому что движение становится там более размашистое, вам придется брать на себя больше риск. И иногда увеличение риска там в 3-4 раза может сказаться тоже критически на психологии трейдера, трейдера, потому что трейдинг, вот ручной особенно, это психология. И, соответственно, вы должны снижать рабочий объем, если у вас вдруг возникли проблемы не за того, что у вас там стратегия не работает ваша, а только из-за того, что у вас увеличился риск и вам тяжело работать с повышенным риском. Но не забыть здесь, при том, когда заканчивается кризис, очень часто люди долгое время еще продолжают ставить огромные стопы, рассчитывают на огромное движение, а его уже нет. И многие, кто входил там, иногда вот, входит там в момент каких-то движений, там, 2009 год, когда все после огромного спада в 2008 росло, они думают, что так будет продолжаться всегда. Всегда будет бешеный рост, всегда будет так происходить. На самом деле, это э, обман и кризисы, собственно, еще произойдут Происходит потому на финансовых рынках, что здесь вот последние вскакивают в последний вагон, покупают и дальше нет покупателей. То есть никто не хочет больше покупать по таким ценам дорогие, очень дорогие компании. И вот тогда начинается разворот. Плюс в такие ситуации, когда увеличивается волатильность, увеличиваются там страхи, соответственно, нестабильность, проще использовать автоматизацию. Почему ее проще использовать? А роботу абсолютно все равно кризис или не кризис, то есть они не умеют бояться. Роботы не чувствуют паники. и Еще большой плюс: роботы можно протестировать на прошлых кризисах, на, на истории, на когда были тренды давно. То есть вот если сейчас я хочу вот как э, последний там месяц начал, началось такое трендовое движение, а тестировать я буду там на ноябре или декабре прошлого года. Я получу неадекватные результаты. Вот я тогда торговал руками, там, у меня стратегия работала. А сейчас все по-другому. И меня по стопу, по стопу, по стопу выносит. Я сегодня вот, попробовал поторговать и понял, что вот в стакане просто цены летает. Вот Сбербанк сегодня с утра открывал. И цены вот для меня, вот, я руками достаточно мало торгую. И для меня вот это непривычно. То есть я отвык. Для меня это уже. И такой рынок для меня новый я его пытаюсь сначала понять и мне тяжело в нем ориентироваться это мне сегодня попробовал и отложил в сторону торговлю ну пока не для меня это то есть у меня сейчас вот более другие интересные приоритеты про них я расскажу и вот пример сегодня я покажу а робота magic будет параболик сар на основе индикатора Parabolic. тоже очень классный индикатор который прекрасно работает именно такие кризисных ситуациях, когда идут очень хорошие тренды. По настройкам кратенько расскажу, какие есть у робота. Это вот второй робот из серии Magic Bot. Уже часть кто-то приобретал MagicBot были классик. Робот этот претерпел доработку, сейчас вышла такая обновленная версия, поэтому если кто его приобретал, я рекомендую вам скачать по тем же ссылкам и обновиться, потому что часть там исправлено было недочетов которые наши трейдеры очень много было замечаний, пожеланий, поэтому всем благодарен, кто писал, кто говорил о недостатках там о любых проблемах. Всегда мы к этому относимся рады, когда нам делают замечания, потому что, ну, во-первых, мы и сами используем этих роботов и, соответственно, и в наших же интересах исправить их до того, как они что-то там повредят на нашем счету. Поэтому всегда пишите, если какие-то, видите, замечания, пожелания по любым нашим продуктам. По курсам, по, по любым. Я всегда к этому, всегда до меня, по крайней мере, это тоже все доходит. Я всегда всем благодарен, кто участвует в улучшении наших продуктов. Вот здесь, в отличие от э, Magic Classic, ну, здесь, во-первых, в этой серии появилась огромная возможность входить по рынку, входить лимиткой, лимиткой догонять рынок. Здесь появилось много стопов, то есть чего не хватало раньше. Это перенос без убыток, это стоп по фракталу. Кстати, пока ни в каких других роботах стопа по фракталу нет. Это стоп по волатильности, уже полноценной, и многоуровневый профит. То есть вот этого не хватало. И здесь в данном роботе три режима. Это параболик по классике, антирежим параболика. И режим параболик плюс еще дополнительный фильтр. Ну, сейчас, соответственно, в квике мы посмотрим. Давай я продемонстрирую и покажу, как все это выглядит. Ну, вот уже это конфигуратор. Робот здесь в демо режиме настроен. Сейчас вот если смотрим текущий сигнал, он... Э, сигнала пока нет. Сигнал будет подсвечен зеленым, то есть когда мы будем выбивать точки параболика но сейчас вот у нас мы должны стоять в шарте по классике если я меняю на режим антипараболик и сохраняю то сейчас видите сигнал минус 1 меняется на плюс 1. то есть в анти режиме мы должны стоять как бы против тренда и анти режим хорошо работает а, в боковых движениях но сейчас вот такое время что сейчас нужно использовать а, такие режимы как либо уж Параболик по классике, либо параболик классика плюс фильтр. Фильтр это дополнительно скользящий средний, как правило, она достаточно большого периода. То есть ее там 5 не нужно брать, это 30 там, или 60, вот какая-нибудь такая кривая, которая, скользящая, которая может показывать, что цена действительно ниже ее, скажем, идет шартовый, там нисходящий тренд или цены находится выше, идет восходящий тренд. То есть дополнительный фильтр но сам индикатор параболик SAR он чем хорош он не имеет запаздывания то есть вот сейчас вот если цена подходит точки параболика и сейчас он параболик показывает по классике short точки параболика выше но если цена подойдет до этой точки она ее просто выбивает и параболик без, заде... без запаздывания сразу эта точка перес... перескочит вниз но ну, многие это не знают кто вот недавно на рынке, они не знают, что вот параболик может перескочить из положения над ценой в положение под ценой прямо в моменте и уже обратно он не вернется. То есть он перескочил вниз, на это свечу он обратно вверх не перескочит. И вот это как раз сигнал. То есть в отличие от скользящих средних, когда нам чтобы удостовериться в сигнале, нам нужно дождаться завершения свечи, а вот параболика завершать свечу не обязательно. Он без запаздывания. В этом его плюс. В этом он хорош на именно трендах, когда происходят такие резкие движения хорошие. И вдруг обратное движение, проболик уже раз и показывает обратный сигнал. А скользящий средний, еще целую свечу может быть в задержке. И эта целая свеча придет к тому, что необходимо использовать либо стопы, либо мы можем уйти в большой минус. Проболик фактически может заменять нам стоп. То есть Вот так вот робот давайте сейчас... Так, редактировать. Давайте сейчас параметры подправим, чтобы сигнал возник. А вот сейчас уже, наверно с нас выбит сигналу. Так, шаг, максимальный шаг. Так, ну давайте вот сейчас подождем. Вот сейчас цена прямо к точке параболика подходит. Вот, смотрите, она ее выбивает и ц... точки перескакивают вниз. Прямо на той же свече, вы видели, она стояла вверху, точка и ушла вниз. Вот что такое параболик. И, соответственно, у нас там в тот момент вот возник сигнал. Был сигнал, сейчас уже следующая свеча, уже сигнал нет. Вот так работает индикатор параболик И, соответственно, этот робот, он показывает прекрасные результаты, в чем мы сейчас попробуем убедиться. Дальше мы там тесты проведем. Робот на основе индикатора параболик SAR, это один из лучших все-таки на трендовом волатильном рынке но очень прекрасно работает сейчас мы его протестируем а, в терминале протестируем его в Амиброкере программе а здесь вот на сайте он появился в разделе роботы вот здесь появился MagicBot Parabolics, Magic Parabolics R и MagicBot Classic вот это два робота из новой серии и здесь уже есть на странице и можно там про них тоже почитать вот здесь страница и под этот робот, кто если у кого-то был курс там по подбору параметров, то под Parabolic SAR была сделана отдельная формула под AmiBroker, и она входит, соответственно, в видеокурс по подбору прибыльных параметров. Здесь вот появился дополнительный урок номер 7, где рассматривается непосредственно новая формула для тестирования робота MagicBot Parabolic SAR. Теперь давайте откроем AmiBroker и посмотрим, как все это выглядит в брокеры. Давайте, а, значит, правой клавишей мыши редактировать формулу. То есть, как все это делать, как проводить тесты в курсе. Более чем подробно все это рассмотрено. Я на этом останавливаться не буду. Я сейчас хочу просто провести тесты и показать а что уже все-таки чего ожидать от данного робота, сколько он может вообще зарабатывать и вообще может ли он зарабатывать. История нам уже на этот вопрос ответит и даст какие-то ожидания будущем берем первый режим классический режим параболика и нажимаю тестирование я задаю сейчас давайте возьмем большой какой нибудь период период возьмем с 2005 потом 2020 у меня последних данных по 20 по моему здесь нету это беру фьючерс на индекс ртс почему потому что э, нас очень интересует кризис прошлый 2008 года а тогда Фьючерс на индекс РТС это был один из самых ликвидных инструментов и, можно сказать, самый лучший инструмент на российском рынке. Тогда не было ни рубль-доллара, тогда не было ни нефти. Фьючерс на индекс РТС это был инструмент, к которому все стремились и на котором все хотели работать ну и, соответственно, зарабатывать. Но инструмент был непростой. Нажимаю оптимизацию и вот мы видим, какие проценты здесь порядка четырех тысяч процентов. Ну это просто фантастический результат. Здесь мы, давайте вот параметры: ускорения 0.07, максимальный шаг 0.01, и давайте их подставим 0.07, 0.01. Так, они у меня уже сюда вот подставлены. И я теперь провожу бэк тест. Визуальная оценка, она иногда очень-очень полезна на большой вот такую, такую истории. Мы видим очень большие просадки вот в годах, там, это, по-моему, где-то 2006-2007. И видим, что, в принципе, рынок постоянно рос. То есть, нет такого. Рос, потом ушел боковик, потом долго падал. И, то есть, постоянный идет рост. Да, вот, конечно, есть волатильность. Вот это всплеск, он как раз и связан с этой просадкой до 30%. Обратите внимание, с первым плечом. Просадка очень жесткая. Но и прибыль, соответственно. То есть наши деньги увеличились, наш портфель увеличился в 40 раз. Результат? Фантастически. Давайте посмотрим вот по годам здесь есть. Есть распечатка. Смотрим по годам. И смотрим, какие хорошие года. 2008, 2009, 2011, 2014 это, по-моему, взятие Крыма. Хорошее было движение. И дальше уже таких вот фантастических суперрезультатов нету. Но смотрите, на большом периоде огромный процент. Обратите внимание, это с первым плечом. То есть фьючерс позволял, особенно в те времена, в 2008 году, работать там с 10, с 15 плечом на фьючерс, на индекс РТС. Представляете, что с 10 плечом можно было заработать не 110% за год, а 1000% за год. В 2009 600% за год, а с 15 причем еще больше, то есть ну, какие-то такие просто нереальные цифры. Ну, это действительно было реально. Но ну, вот история индикатора параболик у меня всходил, появился он а, чуть позже. Я устал использовать чуть позже, да, это другие были стратегии. И ну, вот да эти 14 года я застал, когда действительно результаты были фантастические. 11 год был неплохой. Да, и это уже были прекрасные года, были именно для вот индикатор параболик наверное, принес мне, ну, больше всего денег именно вот на индикаторе параболик САР я заработал. Я имею в виду именно вот а, спекулятивную торговлю сейчас. Я говорю сейчас только о спекулятивной торговле. Так, давайте я сейчас отчет вот этот Бэк Тест сохраню его. А, давайте, кстати, посмотрим анти режим. Вот тренд. Да, прекрасно. Теперь посмотрим антирежим. Второй режим поставим. Сохраним и тоже проведем такую оптимизацию. Давайте смотрим, что получается. А получается все очень ужасно. И антирежим нам сливает деньги. Вот 93% слив. Это трендовый индикатор. И антирежим это больше локальные вещи, которые какие-то можно дел делать там внутри дня, в каких-то локальных застоях, после хороших трендовых движений, когда рынок умирает, вот тогда антирежим работает. А все-таки изначально параболик это трендовый индикатор и зарабатывать нужно в классическом режиме на тренде. Там получается совсем другие результаты. Ну давайте возьмем еще, давайте инструмент я сменю, возьму я, так давайте посмотрим какой, ну типа Газпром, например. Давайте «Газпром», там, по-моему, очень интересные результаты у него получались. Вот давайте возьму «Газпром», пересохраню и проведу тоже тест. Это какой-то, кстати, да, 30-минутный таймфрейм. Проведу оптимизацию. Так, 3060. И вот, обратите внимание, уже у нас результат в 61 раз увеличился наш счет. Так, здесь параметры немножко другие. 004, 007. Давайте я их сейчас подправлю. 4007. Меняю параметр и провожу бэк-тест. Уже с заданными параметрами. Провожу бэк-тест. Отчет тоже сейчас я загружу и покажу вам вот для сравнения. А теперь посмотрите, что у нас получается по отчету. Вот первый. Слева у нас. Фьючерс на индекс РТС. Вот я его сделал сейчас покрупнее. А справа у нас фьючерс на Газпром. И, а теперь смотрите визуально на картинку. И что мы здесь видим? А видим мы здесь вот даже невооруженным глазом видно, что фьючерс на индекс РТС работал и работает, а фьючерс на Газпром вдруг развалился. И начиная с какого-то года, давайте посмотрим по годам, вот последний всплеск 2011 и дальше перестал зарабатывать а причина простая газпром перестал быть трендовым инструментом если вы посмотрите историю на графике вы видите что газпром в какой то момент упал и остался там на долгие годы и вот движуха только вот газпром здесь у меня 2020 года нет В 2019 году я имею в виду данных нету я тестирование по ним не провожу только-только он нач... появ... снова возродился и возрождается как трендовый инструмент. Потому что в нем пошла некая движуха. То есть, вот, вроде заработали мы за это время больше, но сейчас я бы «Газпром», вот, судя по графику, не стал бы его использовать. Вы видите, что здесь вот такого направленного постоянного тренда, к сожалению, нет. Вот как бывает. То есть, вроде заработали больше, а на самом деле – данного робота лучше не использовать именно на газпроме какой то, то есть в какой то момент от него надо от этого инструмента отказаться то есть, да он конечно хорошо заработал за все эти годы но едва ли вы сможете там 5 или, э, лет сидеть и ждать что у вас робот не зарабатывает не зарабатывает не зарабатывает а если вы начали торговать тем более уже после вот этих после 2011 года то у вас соответственно вы и не застали вот эти э, безумные тренды и безумные заработки ну можно взять еще другие какие-нибудь инструменты не знаю посмотреть сишку давайте попробуем сишку бэктест провести ну видите рубль доллар немножко поскромняя результаты и опять же сразу могу сказать почему потому что рубль доллар стал трендом только уже гораздо позже как раз когда газпром перестал быть трендом ну, где-то так То есть, если мы возьмем и протестируем его там с 2000 10 -го года мы получим вот сейчас вот на скидку результат не хуже, а то может быть даже и лучше. Ну, то есть мы видите, 4 года выкинули, ну поменьше, да, получились результаты. Ну, возможно, мы не попали в, в те годы, когда на график надо посмотреть, когда он начал хорошо ходить, данный, данный инструмент. Так, вот, что еще можно посмотреть. Ну, давайте вернемся к РТСу. Потому что это инструмент. Мы сейчас возьмем как раз вот старые года 2008-2009. Давайте. Почему? Потому что этим годам сейчас нужно отдать приоритет, что рынок в ближайшее время, скорее всего, будет похож именно на эти года. Давайте проведем оптимизацию, сколько там получится. Ну, 222 Теперь посмотрите, что еще важно здесь э, учесть. Нужен, конечно, на разных таймфреймах попробуйте. Вот 30 минут и мы не используем, не учитываем комиссию. Давайте я сейчас поставлю там ну, 20 с запасом. Пройдем оптимизацию. Было 222. Смотрите, стало 206. А если мы уменьшим таймфрейм, например, там 5 минутку возьмем. И уберу я сейчас комиссию. То есть я убираю комиссию, провожу оптимизацию на 5 минутках и смотрим, Процент просто резко вырастает, 456. Вот сейчас 456 – лучший результат. Не будем дожидаться окончания. А вот теперь я добавлю ту же комиссию 20. 20. И провожу оптимизацию. И смотрим. Наши проценты испарились. Да, было много сделок. За счет чего? За счет огромного количества сделок. А мы каждой сделки теряли комиссию. То есть вот здесь там было там, где-то 100-200 трейдов, а здесь 1246 трейдов. Видите, вроде без комиссии ситуация прекрасная, 500%. А с комиссией, соответственно, в три раза там уменьшается приблизительно результат. То есть вот это, как раз вот в курсе по подбору параметров, про который я рассказывал, вот этот, э, который я показывал, его содержание, там есть рассказывать про стресс-тесты, стресс так называемые, как вот это учесть, как вот это избежать того, что вы вдруг чего-то не учтете. То есть это стандартная такая ситуация, что это все можно учесть, оценить, прикинуть и начать торговать с правильным грамотным подобным параметром. То есть вот все, что по э, ну вот, по тестированию я хотел вам рассказать. Так, ну я уже не говорю, есть ли вопросы, потому что, соответственно, большинство уже отключилось и будут смотреть вебинар данные в записи. Поэтому я просто по тем темам, которые я хотел рассказать, я расскажу, а вы потом вопросы уже зададите в записи. Основные кризисы, кризисы 20-21 веков. Вот эти все кризисы, которые основные я выписал, здесь вот 11 у меня получилось, они на самом деле все прекрасно отражаются вот на графике промышленного индекса Dow Jones. Все вот эти вот примеры взяты из курса по индексному инвестированию или получению пассивного дохода. Есть данный курс на сайте, в разделе курсы. Вот курсы, пассивный доход. Здесь вы можете посмотреть описание. И уже, по-моему, 6 уроков данного курса бесплатно выкладываются на канале YouTube. Можете там начать смотреть. Приблизительно раз в неделю, раз в две недели каждый новый урок появляется. И вот еще два урока уже готовы будут выложены. Выходят они по средам у нас видео. Вот как стать разумным инвестором. Вот этот, про этот курс можете почитать. Тоже здесь есть подробное содержание. Чем мне нравится вот этот курс, он записан для тех, у кого совершенно нет времени заниматься трейдингом. То есть если вы торгуете чуть-чуть на вечерке, то может быть вам лучше начать инвестировать. А сейчас такая ситуация, что инвестиции это очень-очень интересный момент. Теперь давайте немножко перейдем к инвестициям, потому что именно это сейчас меня больше интересует инвестиции. И я решил сейчас сосредоточиться именно на инвестициях. На чем? На поиске хороших, эффективных компаний, которые выживут после кризиса. Вот как оценить вообще да, состояние э, рынка? Как выбрать наиболее удачную точку входа в рынок? Какой горизонт инвестирования выбрать? И вообще, можно ли предви предвидеть финансовый кризис? Вот такие вопросы должен себе задавать разумный инвестор. Он должен знать на них на самом деле ответы. Вот я взял кусочек, вырезаю с графика S&P 500 и Хотел вот задать вопрос вам, но поскольку сейчас с большой задержкой идет вещание, я предвижу ответы. Есть точка входа 1 вот есть три трейдера. Первый вошел в первой точке, второй вошел во второй, третий в третий. Кто из них прав? Ну и большинство, наверное, скажет, что прав первый трейдер. На самом деле не первый, не второй, не третий трейдер, они не правы. Да, конечно, первый трейдер, он всегда будет на коне. И даже вот в момент вот красной стрелки спада, он им будет, конечно, неприятно, что он 50% заработанного потерял, но он все равно останется в плюсе. Потом он заработает, опять потеряет даже больше 50%. Но потом все-таки он в плюсе, он не, не в убытке, пойдет рынок дальше. Всему будет легче пережить все эти кризисные моменты. Второму трейдеру не повезло, скорее всего, вот такие инвесторы, они навсегда уйдут и как раз, скорее всего, где-нибудь с максимальным убытком уйдут с мира трейдинга и никогда то не вернутся. Третий трейдер под вопросом. Он чуть-чуть потерял, но потом сразу пошел хороший тренд и он уже тоже спокоен, он рад, он останется инвестором. Я говорю именно об инвестировании. Но не правы все. То есть трейдер на самом деле должен постоянно покупать, покупать, покупать на любом рынке. Если вот первый инвестор будет не только здесь покупать, а то купил и все, он будет постоянно покупать по мере роста до точки 2. А по мере падения он будет тоже покупать. Здесь он тоже будет покупать. И при падении вот через, проходя через третью точку. Дальше. То есть инвестор постоянно инвестирует, потому что рынки, именно фондовые рынки. И это их основа, что они постоянно растут. Почему? Потому что это покупка компаний, покупка реального бизнеса, а реальный бизнес постоянно развивается. Вот более подробно я обо всем этом рассказываю как раз в курсе «Пассивный инвестор». а ну, потом покажу курсы по инвестициям, которые интересуют. И вот если вы будете постоянно инвестировать в рынок, то, несомненно, вы все-таки добь добьетесь того, что э, вот, да, нужно постоянно покупать, и горизонт инвестирования, на самом деле, у инвестора это навсегда. Если вы купили классную компанию, то даже в кризис от нее не нужно избавляться. Иначе это придет к тому, что вы ее продадите не вовремя, а эта компания, например, либо не упадет в цене, либо вдруг внезапно вырастет, и вы ее побоитесь купить. А Потом она станет для вас слишком дорогая, и вы просто останетесь без этой компании. У меня очень много компаний, которые сейчас да, потеряли существенно в цене, но я их оставляю в портфеле, потому что я верю в них, я понимаю, что после кризиса я с этими компаниями продолжу зарабатывать. Я лучше хорошую компанию докуплю и усреднюсь, когда она будет дешевле. Именно усреднение для инвестора, для трейдинга, для инвестиций это оправданный момент. Самый оправданный момент усредняться это для инвестиций, для инвесторов. Ну, давайте, сейчас вот я могу привести еще а, пример. Есть такая вот корпорация «Карнивал». Я не помню, как она точно называется. Просто кот ее «CCL». Это компания, на которой как раз произошла вспышка, ну, на одном из судна данной компании произошла вспышка коронавируса. Там как «Бриллиантовая принцесса» она, по-моему, называлась. И, соответственно, это привело вот это, в частности, к тому, что вот произошло, произошло просто обвальное падение этой акции. И цена на эти акции, вот сейчас она находила в моменте на уровне 91 -го года. Ну, 91 год, это представьте, тогда у компании было что-то порядка 30 судов, и не самых современных, не самых крупных. А сейчас у нее больше 100, там что-то порядка 106 или 108 судов, и в этом году еще должны быть а, суда поступить как бы в эксплуатацию. Это компания, которая занимается круизами на суперлайнерах. И сейчас компания продается под, с дисконтом по цене 93 -го года. Но это просто фантастическая распродажа. То есть про PNE, если брать прошлый год, то компания, вот как только кризис закончится, если коронавирус остановит, и опять люди начнут путешествовать. Эта компания за два года окупается, то есть вы вкладываете P на E равный двум для американских компаний, это, конечно, просто фантастический результат. Есть, а P на B это как бы стоимость компании, это сейчас она продается за 20% от своей стоимости. То есть, вот, например, вы сейчас готовы были бы какую-нибудь машину, которую присмотрели, которую вам нравится, купить за 20%. Ну Я думаю, что многие задумались бы об этом, если у них вот были деньги, они копили на какой-то автомобиль там за миллион рублей. И вдруг вот сейчас автомобиль, который вчера стоил миллион рублей, он стоит сейчас 200 тысяч. То есть вы можете за 200 тысяч его купить, а 800 тысяч купить еще там пару автомобилей. То есть вы можете 5 автомобилей купить, те, которые вот еще несколько дней назад хотели купить один, а теперь может позволить себе 5. Потом, когда эти автомобили, автомобили вырастут в цене, вдруг это какая-то акция распродажа, вы сможете их хотя бы там, за 500 тысяч 4 продать, один у вас останется. То есть вы заработали денег, и у вас еще остался автомобиль, который вы хотели купить. Вот, что приблизительно так вот грубо сейчас происходит. То есть сейчас распродажа акций. Да, не все акции падают, но вот такой дисконт, на него, может быть, не нужно, там я не говорю, что это самая лучшая сейчас компания для покупки, я просто ее при Привел как пример, это компания, которая из года в год, начиная там с 2000 года, генерит прибыль. По-моему, у нее не было ни одного убыточного года, да, даже в 2008 году. То есть, компания постоянно зарабатывала. И вот теперь эту компанию продают вот с таким дисконтом. То есть, это большой повод задуматься, а не прикупить ли вам такое дешевое, хорошую компанию. Вот я тут немножко хотел поговорить о перспективах фондового рынка. Это индекс S&P 500, месячный график. И вот сейчас мы, я думаю, что временно сейчас мы остановимся. Почему? Потому что мы очень быстро за два месяца долетели до того момента, в котором мы, мы падали в конце 2019 года. Вот в конце 2018 прошу прощения, года мы вот здесь упали. Это верхняя зеленая линия, ну не самая верхняя, вот, на сейчас, до которой сейчас дошла вот красная свеча. И это составляет, ну, прилично, значит, 3-400, а сейчас 2-400. Ну, процентов на 30 а рынок упал, да, процентов на 30. То есть, вот 30 за два месяца 30 процентов S&P 500 потерял. А, вспомним, карнивал компания потеряла, потеряла, соответственно, 80 процентов от своей капитализации. Вот, что такое вот куда где я жду s&p 500 я буду покупать компании и здесь буду покупать и дальше вот у меня смотрите тут проведены зеленые линии куда можем прийти и здесь вот такая вот а с падением в 50 процентов от текущей ситуации это вот проведена красная линия где ну скорее всего на этой э, линии мы остановимся почему коронавирус вообще это хорошо во первых самый худший вариант Самый худший вариант это когда компания стоит в боковике. Самый худший вариант, когда при кризисе мы уходим в затяжной боковик. А вот такие вот резкие падения вниз, падение фондового рынка резко вниз, обычно это уже хорошая возможность здесь начать подбирать дешевые компании и заканчиваются такие кризисы, они конечно быстрее. То есть мы могли бы не падать а стоять на 3200 в течение там 10-15 лет я не говорю что мы сейчас быстро упадем быстро вырастем, но лучше мы упадем потом начнем отрастать чем мы в быковике простояли бы тогда вообще было бы непонятно что делать покупать компании продавать их потому что ну цена не меняется не растет не падает какое-то вот такое вялое текущее в течение бизнеса вот такие кризисы, они, вот коронавирус это не причина кризиса. Это лишь спусковой крючок, который дал толчок, возможно, тому финансовый кризис, который должен был состояться, там, может быть, через полгода, через год. К этому все шло. Вот это ускорило процесс и, может быть, это хорошо. Мы быстро вот это все выкинутся. Очень многие компании обанкротятся. И, ну, проблема может возникнуть там с авиапромышленностью, и с машиностроением. Но авиаперевозчик конечно и туроператоры пострадают очень сильно но это повод снова начать все как бы ну не с нуля а начать снова восстанавливаться когда вот эти все да, все это произойдет потому что все происходит циклически и если взять там большой период там 50-100 лет все равно рынок рос он рос и дальше будет расти потому что это основа роста нашего благостояния. 50 лет назад мы не могли позволить себе те блага которые у нас сейчас есть у нас не было ни у каждого дома телевизора. Я, например, вырос с черно-белым телевизором. И сейчас э, очень многие удивляются, как можно смотреть футбол по черно-белому телевизору, когда не видно формы. Да, мы как-то смотрели. То есть, да, были случаи, когда действительно вообще было непонятно, кто с кем играет, потому что уже давно во всем мире был цвет, а в России был еще пока черно-белый экран. И смотрели, получали тоже удовольствие от этого то есть мы и выходим каждый год мы выходим на новый уровень уровень благосостояния и вот это основа роста рынка основа э, роста и компаний которые вы покупаете в бизнесе которых вы участвуете когда становитесь инвестором то есть вот для инвестор сейчас идеальный вариант подобрать то что становится дешево конечно у вас возникло бы много вопросов потому что сейчас э, я предвижу, что и хотел, конечно, именно ответить больше на вопросы, поговорить об этом. Но, к сожалению, приходится вот так вот просто вам рассказывать. Сейчас вот по курсам, значит, вот три курса по инвестициям, которые я могу посоветовать. Вот курс «Как стать разумным инвестом» или «Пассивный доход» – это для самых занятых. Мне, конечно, интереснее. Курс, но ну, который требует немножко, чтобы в это вникнуть, это есть здесь курс. Можете здесь вот меню посмотреть. Инвестиции в России или в разделе Курсы вот он есть. Вот он есть. Инвестиции в России или называется он еще Фундаментальный анализ акций. Вот именно здесь вот рассказано, как оценивать компании, как нужно вы найти именно ту компанию которая вот вас выстрелит и продолжение вот этого первой части это инвестиции в мировую экономику, здесь уже больше речь не только о российских, а американских компаниях, может быть это сейчас более актуально, потому что что с нашей экономикой произойдет непонятно но вряд ли в ближайшее время развалится экономика Америки ну и с нашей тоже, я думаю что ничего в ближайшее время не произойдет нас куча ну, немного, но у нас есть компании, которые работают, которые функционируют, которые прибыльные и будут, а, скорее всего, прибыльные. В Америке их просто на порядок больше. Поэтому там, конечно, интереснее. Я сейчас занимаюсь поиском хороших компаний, на которых я могу хорошо заработать, после того, как начнется восстановление а, экономики, восстановление после вот такого такой встряски, который, причиной которой не причиной, а спускаем крючком, для которого стал вот коронавирус и вот эти вспышки. Кстати, вот Китай уже победил уже это и уже все в Китае уже нормально функционирует. Полностью экономика начинает функционировать. Я не говорю, что она сейчас быстро все восстановится, потому что проблема теперь с Европой начинается, а затем проблема будет, возможно, там с Африкой, с Азией. Факт тот, что действительно справиться со всем этим можно. Вот эти три курса, значит, фундаментальный анализ акций, инвестиции в мировую экономику, будет интересен тем, кто хочет заняться инвестициями. И как стать разумным инвестором, получать пассивный доход, можете начать смотреть этот курс бесплатно на канале YouTube. Как найти канал YouTube наш, я всегда всем говорю, введите технический анализ, и вы попадете на наш самый популярный ролик, который я записывал в свое время. Это урок номер один по техническому анализу не смотрел тоже рекомендую тоже курс бесплатный по теханализу что еще может быть интересно в такой ситуации опционная торговля вот это тоже очень интересная вещь именно в кризисы опционная торговля может представлять особый интерес вот курс простые секреты опционов тоже первую часть можете начать смотреть на канале youtube но тоже в бесплатном доступе есть если вы опционы это ваш, вы поймете, что это вам интересно, ну тогда можете заказать уже вторую часть и уже полноценно работать с опционами. Но ну, опционы, сразу говорю, вещь непростая и не для каждого. Опционы не для каждого подойдут. Инвестиции подойдут для любого, это однозначно. Теперь по бонусам для участников. Но ну, у нас участники завтра эти бонусы увидят. Приготовлено следующее, что есть специальная. Цена на VIP комплект робот MagicBot. Дополнительная скидка 20% от цены. Код купона при заквазе супер 20 Вводите. Вот здесь на сайте роботы. Заходите в MagicBot Magic, Magic Здесь в конце на странице есть vip комплект И вот здесь, если на него кликните, перейдете в магазин. Там можно ввести этот будет код купона. И, соответственно, по этому коду купона Супер20 получить еще дополнительно вот этих 2000 рублей, которые здесь есть, уже скидки, еще получить дополнительно 20% заказать. Но купон это действовать будет всего в течение трех дней. Ну, я, соответственно, продлю там на день. А для тех, кто не успеет сегодня посмотреть, посмотрит запись, завтра вы сможете это все использовать. Я благодарю всех за внимание и надеюсь, что вы посмотрите в записи, сможете задать мне вопросы по данному вебинару и через какое-то время данный вебинар будет выложен в открытый доступ на канал, чтобы все желающие могли тоже его посмотреть и чтобы учесть все замечания и получать, получить, попытаться в кризис заработать как можно больше, заработать с учетом, от тех направлений которые я обозначил, что они очень хорошо работают именно вот в таких ситуациях спасибо всем за внимание до свидания